С вами Крошек Дэй Тревел И сегодня у нас будет обзорчик э, Отеля Монтейн Резенс Переходим к номеру а рынка открывай вот здесь вот Надо карточку поставить здесь... Вначале у нас такие вешалки Диодная ленточка да, здесь Есть шкаф Сейф, Шкаф-купе как, Ой, постель. Короче, сейчас покажу. Так, сейф у нас на кодовом замке. Открываете сразу же освещение. Где на тебя Все как надо. Знаете, что да, О, Классно. Это все входит в комплект или за отдельную плату? Так еще разберемся. Вот такой телевизор. Надеюсь, смарт. Кстати, сейчас проверим, смарт или нет. А, вижу вот смарт. Да. Так что. Так, кухонька. Можно себе приготовить еду. Если, так как в... Если не успели на завтрак в ресторан, либо хотите покушать свою еду. Ну да, но лучше все-таки успеть, да. так как завтракать. А обедать уже в ресторане будет очень дорого. Ну, как по мне. Для кого-то, может, и нет, но для нас да, дать так, скажем так, недешево. Вот такой наборчик есть. А ну-ка пройдемся по тумбочкам. Открывай тумбочки. Давай, открывай. Холодильник и тоже Такой мини-бар, да? Да, разные напитки. Угу. И что у нас? Ой. Так да. с этой стороны. И у нас кастрюля. Да, обязательно. Куда что без кастрюли. Минимальный набор. Вот да. такой вот. Сколько у нас там ложечек, вилочек? А ну посчитай. Два, четыре, шесть. Семь ложечек, да? Так, здесь у нас маленьких 5. В общем, да, на компании из, из 5 человек. Потом, да. потом вот здесь электронная плита, ага. кофеварка. Так, обязательно кофемашина хорошая. -то. Ну, то есть как бы бюджетная, да, но все же. Ой, ж... о, здесь о, вот какой такой мусорник. Мусор. Открываешь и сразу на ниточке да. открывается крышечка, чтобы... Лишний раз не напрягался отдыхающий. И да. здесь вот, вот такая вот капсула для стирания. Для стирки. Такой бонус-приз, можно так сказать. И так, диванчик Но... у нас разлаживается, скорее всего. Капсулы, да, разлаживается. Чтобы мыть посуду, конечно, стоит отдельных денег. Вот такое освещение. И освещение диодная лента возле штор. Кстати, очень классно, эффектно смотрится. И какой видон у нас французский балкончик. Оп! Дальше стрёмненько, но, но через стекло, да. да. И, вот такой вот вид. И завтра бы э, круто бы было вот, э, ска, э, скатиться с этой горы. Так мы завтра... Нет, с этой не будем, но с другой будем. Здесь сразу выход на горку. Да. Все покажем. Главное, вы подпишитесь и, конечно же, поставьте, поставьте лайки. Днем я вам покажу остальные комнаты. Можете ну, только сделать что-то небольшое? Такое... Я потом все. Так, здесь Крош, смотри, кромер. здесь можно выставить температуру пола, да? да? Вроде бы да, вроде бы пола, ага. Здесь а вот, смотрите, регулируйте, а, а, или просто температуру. А О, шикарная здесь, ванна, какой а, умывальник, да? Такая коробочка, и здесь написано название отеля. Ух ты, а что в этой коробочке? Да, Открывай. А, ну, здесь Набор ушкочистки там, всякие тогда... зубочистки. Короче, для гигиены набора такое зеркальце, смотрите. я угу. обожаю такие зеркала. Угу. Электро. Не, не, не электросушилка. А так да, вот, резветочка. Чтобы, чтобы, си... чтобы, сидели... чтобы когда мы сидели на троне, мы могли подзарядить свой телефон. Да, как раз на этом троне Аринка имеет в виду вот именно за этот трон. Так, ну конечно плиточка тут здесь такая классная, же. красивая, все так дорого богато, можно, хорошо здесь сделано. Можно кстати, И смотри, тут шампуньки, все как Шампунь, надо. Шампуньки, кондиционер. Все для людей. Пока нам нравится, вот я вот уже уже чувствую такую-то атмосферу отдыха, не отстариваемся. Здесь устраивает. Клин, конечно же, для да. волос. Мы люди простые, так что, скажем так. За что заплатили, за то, то должны получить. Ну, посмотрим по итогу отдыха. Пошлите в следующую комнату. Можно Окей, Пошли. Вот комната, здесь кроватка. О, это твоя кроватка. И также температуру регулируйте в каждой комнате. Прикольно. Да. Так. А, вот. Очень. А давайте попробуем попрыгать. Конечно. Здесь Хорошо вперед, прыгается, да? В твердый матрас. Угу. у тебя тоже вид такой же. Да, но здесь уже. О, аккуратно, здесь, аккуратно. Здесь уже лучше видно. Крош, и, ну так, и так, и так, если сам, здесь детки и будут. И вот сам отель. Надо аккуратно, чтобы вот. не открывали окошко. Да. Потому что. Ну, красные могут не Да, родители, я думаю, будут следить за этим делом. И вот такой шкаф купе. Аринка, ну пооткрывай тубочку, покажи. Все, вкратце. Ну что, тумбочки, как тумбочки. Тумбочные Нажать. да, там да. система Блюм. О, открывайте вторую половинку, и сразу диодная подсветочка светится. Надо, это, кстати, это себе дома так сделать. Кто, Пошли дальше, Крош. Кто, Олд, тут помнит, где мы прятались. <реш> <реш> На, Крош, покажи последнюю комнату. Last room. Крош, Let's go. Здесь О, смотрите, какой бонус. Это так приятно, круж. Да, и Это комната. очень приятно, да. И все как да. в остальных комнатах. Все так же. Дальше. Шкаф купе, такие же тумбочки. Да. Все, все все для настоящего жилья. Для хорошего отдыха. Да, для сказать жить можно а? да вот телефончик батарейки тепленький да действительно тепленький термостат я так понял регулирую вот, смотрите вид со всех сторон да. так у нас там строительная площадочка да. но мы еще не видели так как вечером приехали я вижу сосны высокие сосны, значит дом. да вид будет очень, очень даже и неплохой так открыть так, открываем. Чуть не открывается. А, блокиратор. Скорее всего, здесь были детки и заблокировали. Так, телевизор у нас Samsung, скорее всего, тоже smart А ну-ка на пульт посмотрим. Да, смарт. Есть там, да? Смарт. Да, вот. угу. Так, вот еще одна комната. И здесь туалет. Отделись. это еще один туалет. Да, Тот, кто не успел в первый. Да. Второй трон, все так же в, стине, в стиле минимализм, все. И, кстати, сюда удобно все так же только в три раза меньше. И чтобы не ходить в вот тот туалет, может ходить в этот и помыть ручки перед завтраком. Классная идея. Street. Ну а с вами был Кошик Тейтревел. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Удачного вам отдыха.